Ага. Так, значит, сейчас я расшарю экраны, расскажу кратко, что такое давинчик, как вообще устроен сам принцип программы, с чего начинать и куда-то куда кликать. Вопросы по ходу задавай. Я не самый большой специалист в DaVinci, но я, сейчас нахожусь на таком уровне, когда я еще понимаю проблемы начинающих, но еще, еще не до конца как бы погрузился в... Но еще не перешел на другой уровень. Да, когда ты находишься очень глубоко, ты вообще не понимаешь, что людям непонятно. Ну, что тут может быть... да, -да, -да, -да, -да, -да. Я понимаю, Че они вообще не понимают. Да-да. Вот я понимаю. Поэтому... поэтому мне кажется, что... Пока я еще настолько сильно не провалился, попробую. Мне кажется, что я могу как бы снизить порог страха. Итак, сейчас я расширю экран. <свят> да, все, хорошо. Значит, смотри. Запускаем DaVinci. Вот у меня справа в этом самом иконочка в, на панельке. Вот. А программа довольно тяжелая. То есть она требует ресурсов компьютера, потому что она дико мощная. И, в принципе, uh -huh. железо, железо ей нужно получше. Но... С другой стороны, работает на любом более-менее нормальном железе. Может быть, не так комфортно, как Final Cut по плане скорости, но работает. Я вижу, пока только скажешь. Все. Когда ты запускаешь на да, да, у, у тебя возникает окошечко создания проекта. То есть, либо открываешь старый, либо создаешь новый. Это ты уже прошла этот этап, наверное, да? Есть, Нет, давай создадим новый. Да, вот, вот я тебе говорю, что создаем новый проект. Да, Create, new, create new project, да. Да, я назову его этот самый «Экскурсия, экскурсия по DaVinci». Резол, если быть правильно. Mm -hmm. Все, создаем. Значит, что перед нами есть? Самое главное – это нижние закладки. «Медиа», как. Я по ним пошарилась. Uh -huh. Сейчас я расскажу для чего. Медиа, кат, edit, fusion, color, file и The deliver. В принципе, они uh -huh. отражают схему нашей работы. То есть мы начинаем uh -huh. с импорта медиа, потом мы его обрезаем, потом мы монтируем. Fusion это сложные вещи, связанные с всяким композингом, с 3D-морфингом и так далее. В общем, за тебе не нужно. Точно, совершенно. Uh -huh. Пропускаем. Да? Color это мы работаем с цветом. Соответственно, это, это самое то, главное. Самый да, интересный. это самое важное. Да, да, самая важная, самая интересная закладка и все самые профессиональные инструменты. Firelight — это работа со звуком. Ну, то есть там миширование дорожки, эффекты всякие, там, знаешь, реверберации. Ну, полноценная. Вот можно было бы нажимать на эти кнопки. А я понажимала. А Deliver — это, ну, собственно говоря, экспорт. То есть, когда мы экспортируем отсюда в Deliver. То есть, последовательность, вот как она нарисована, так и нарисована. Но... Но тут есть вещи, которые лишние, на самом деле. Вот а, медиа и кат, закладки, они, в принципе, не нужны. Ну, скажем так, они а нужны... Как для ли... причем... А как покажу. же обрезать? Сейчас покажу. А, все, что есть в медиа и в идите, все есть... Ой, и в кате все есть в идите. То есть, mm. делают то же самое. В кате некоторые вещи делать удобнее, там можно сравнивать два разных видео, там можно mm. как-то сложно их там накладывать. Ну, это просто... Mm для более продвинутого, скажем так, пред, пред, пред, подготовительного этапа монтажа. А, но если ты нажмешь на закладку «Edit», то ты увидишь, mm -hmm. слева у тебя будет написано «Media Pool». Да? Вот, media pool. Mm -hmm. Это то же самое, что «Media» внизу, то есть просто оно маленькое в этом окошечке. Ты прям сюда можешь сразу экспортировать. Чтобы mm -hmm. украть вот работу, я советую «Media» и cat, то есть первые две закладки, вообще забыть на них пока, что, про них. Uh -huh. Они, чтобы не нужны. Начинаем сразу с «Edit». Здесь мы всасываем сюда файлы. Мы ну, здесь... вот как сейчас, сейчас, сейчас покажу. Здесь мы их расставляем, обрезаем и делаем монтаж. Мы здесь работаем с уже э, импортированными файлами. Проще всего импортировать. Сейчас я покажу, как. Ты будешь удивлена. Сейчас я открою. Вот так в таком варианте. Значит, я просто иду в папку, где есть мои файлы. Например, у меня есть папка UTH. Здесь есть какие-то файлики. Ну, Допустим, это будет. Ну, пускай будут эти три файла. Вот. Это вот мои видео. Ты экспортируешь, а если у меня есть целая папка, которую я готова экспортировать? Вот, ты выбираешь просто в этой папке все файлы команд а Да. И все. И перетаскиваешь их вот сюда вот на дорожку. Все. А, вот просто перетащите все. Да, и все. На какую дорожку можно еще раз? Так. Сейчас я тебе покажу. Убираем. Еще раз. Выделил файлы в папке. Да. Вот, вот здесь вот наша монтажная дорожка, вот где да. э, тайминг начинается с 00. ну, да. 0.00. Ага. Вот. Слушай, а, но ну, они же будут не в таком порядке, в каком я их перетащу. Они будут в порядке связанных с, с именем файла. Ты можешь сделать так. Ты можешь перетащить их вот сюда, вот в медиапул сначала. Вот, да. А потом их туда. А отсюда в... уже по одному таскать да. в последовательности. Можно вот, так. Да. Вот и так, и так можно. Вот я их сейчас взял, растащил, да. смотри, вот все три штучки, да? Ага. Причем ну, то есть вот, их можно да. перетащить вот слева, вот сюда, в это поле? А, да, То есть у тебя есть медиа пул, вот вот здесь вот. Это то, те файлы, с которыми ты работаешь. Ты uh -huh. их можно тащить сюда через медиа, тут ты можешь походить по директориям, там, и так далее. А можно uh -huh. просто перетащить в это окошко, и все, это гораздо проще. Но для начала uh -huh. точно это все не нужно. Я до сих пор не пользуюсь ни медиа, ни катом. Я прям сразу в Edit все делаю. Ага. Uh -huh. Вот. вот мы перетащили их в медиапул. Если нам нужно добавить, опять-таки перетаскиваем вот сюда. Вот. Uh -huh. Дальше мы их расставляем. И, собственно говоря, принцип работы. Смотри, здесь есть две дорожки сейчас у нас. Звуковая внизу и видео вверху. У, двух, yeah. у первых двух файлов нет звуковой дорожки. Они без звука. Вторая, uh -huh. Если нам нужно подложить еще одну звуковую дорожку, мы вот здесь вот правой кнопкой мыши Кликаем «Add track», создать трек, ну там, стерео. И, опять-таки, мышкой перетаскиваем какой-нибудь файлик, mp3, вот сюда, вот. И он также появится здесь. А если, например, я хочу от этого видео взять только звук? Тогда смотри, тогда ты берешь, вот, допустим, вот этот наш… Ну, есть масштаб менять. кстати, у вот нас тоже достаточно простая вещь, но удобная масштаб. Вот, ты выбираешь это видео, кликаешь на нем. Uh -huh. uh, правой кнопкой мыши у тебя, uh -huh. внизу, у тебя галочка link clips то есть у тебя эти два, м, две дорожки они залинкованы между собой они связаны uh -huh. есть, если uh -huh. ты таскать, uh -huh. они будут неразрывно таскаться uh -huh. а, тебе, тебе нужен только звук ты берешь и разрушаешь да. эту связь галочку убираешь теперь, а. ты теперь они две отдельные а, они один ты можешь его удалить ты можешь а. его э э э как бы скрыть э э э э если ты не хочешь чтобы оно у тебя проигрывалась буковку D, нажимаешь, и у тебя э, клип становится черным. Он просто не участвует в процессе. Mm -hmm. Есть как бы на дорожке, но mm -hmm. не участвует. Например, мы можем взять и этот клип сверху положить. То есть создалась еще одна дорожка «Видео». То есть вверх у нас mm -hmm. две дорожки одна над другой. Как слои в фотошопе, короче. Вот. Mm -hmm. Я могу ее отключить, включить, эту верхнюю дорожку. И здесь у нас... Э, то есть я могу отключить всю дорожку целиком, а могу отключить только клип. Всю дорожку это выкликаем. Mm -hmm. А клип — это буковка «Д». Ну, «Disable». Mm -hmm. Вот. Смотри, допустим, я могу их смешивать, как в фотошопе. У каждого клипа, когда ты выбираешь, справа есть атрибуты. Здесь справа. А, вот здесь, видишь? Если я выбираю клип, верхний, например, у меня вот здесь есть режим наложения, как в фотошопе. Какой хочешь. А, смотри, ты выбираешь клип. Муж... А, я муж потеряла. Mm -hmm. Вот ты выбираешь клип, и вот справа у тебя колонка, вот инспектор называется, она может быть отключена, ты можешь включить. Колонка инспектор. А, это, нашла. Это uh -huh. атрибуты твоего, собственно говоря, клипа. Вот ты здесь можешь выбрать режим наложения, допустим, оставить его норму, то есть считай, что это как фотошоп у тебя. Вверх а uh -huh. слои ты можешь делать, например, смотри, полупрозрачность. Видишь, у нас проявился один клип из другого. Это полупрозрачность, ты где мышь была, я не поняла. Вот, опасите опасите полупрозрачность вправо вот я сейчас ее двигаю, видишь? Нет. Нет, я вижу, что прозрачность меняется, а где мышь, я не вижу. Мышь, вот справа, правая колонки. Инспектор. Да, инспектор. Первая группа параметров композит называется. А, вот, просто закрыта нашим с тобой... А, я ее в сторону Наши милиции. На сторонку Соответственно, вот, мы можем да. менять режим Ой. положения, мы можем здесь что угодно делать, и более того, мы это можем во времени анимировать. То есть мы можем сделать так, что во времени у тебя... Вот, как бы, я начинаю погружаться сейчас в избыточно глубоко, но просто как э, заметку на будущее, я себе имею в виду, вот эти вот справа кнопочки, кейфреймы, через них mm -hmm. можно э, автоматизировать. То есть, допустим, я тебе говорю, что вот там, где я сейчас нахожусь, да, вот у меня двигается клип, mm -hmm. вот, да, он двигается. вот там, где я сейчас нахожусь. У меня должна быть прозрачность процентов. нажимаю кнопочку красненькую, зафиксировать. Uh -huh. Uh -huh. А потом перевожу вот сюда, вот и говорю, а вот здесь вот у меня должна быть прозрачность 0%. 50%. Фиксирую, а, ну, uh -huh. ну, допустим, 50, да, фиксирую и uh -huh. 50. Uh -huh. Теперь у меня между этими точками, между этой и между этой, uh -huh. я буду проиграть, у меня будет плавно меняться прозрачность. Uh -huh. Но это не для того, чтобы микшировать клипы, это я тебе проще покажу. Ну, в смысле, между uh -huh. собой микшировать различные куски видео гораздо Но проще. Это как инструмент. Это uh -huh. просто как инструмент, который ты сможешь анимировать все, что угодно. Ты можешь анимировать э, зум, да, то есть увеличить приближение. Ты можешь анимировать позицию лево-право ты можешь анимировать uh -huh. повороты какие-то. Вот. Или не анимировать, просто вот так повернуть и все. Ты можешь uh -huh. сдвигать, ты можешь делать кропы. Вот есть, вот если кроп сделать, там слева кроп, справа кроп, uh -huh. а, ты можешь делать динамический зум, ну, приближение к процессе. Видео, mm -hmm. Его проще вот через этот зуб вот анимировать. Вот. Ты можешь делать стабилизацию видео. Короче, все, что угодно можно сделать. Все это классно очень работает, но это уже углубление. Сейчас я про саму суть для начала. Mm -hmm. Вот. Так, давай закроем все лишнее, чтобы не, не мешало нам. То есть, это свои фото, фотошопа. Что что такое вот эти вот файлики? Они называются в терминологии э, DaVinci Clip. Mm -hmm. Значит, э, очень прикольная и важная вещь для понимания. Смотри что клип состоит из фреймов. Mm -hmm. а, фрейм а, это одна... Давай я максимально увеличу сейчас, покажу тебе, что такое фрейм. Фрейм это вот здесь курсор стоит, и здесь стоит курсор. И вот то движение, mm -hmm. которое произошло между ними, это, а, то есть видеоролик это последовательность фреймов. В одной секунде mm -hmm. а, какое-то количество фреймов. Вот Стандартное а, разрешение это 24 фрейма в одной секунде. Смотри, у меня mm -hmm. есть тайминг стоит. Вот 31 yeah. секунда, 0, 0, фреймов. Вот 31 секунда, 00 фреймов. Я могу вот сейчас отлистать. Смотри, 31 секунду первый фрейм, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, mm -hmm. пятый, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, шестой, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Короче, до 24. -х. И после 24 будет уже следующее. Опять 0. 20, да, 23, потому что 0. Начинаем с нуля, поэтому 23 это последний фрейм в этой секунде, а дальше начинается uh -huh. следующая секунда. Вот. Это очень важно, и потому что ты можешь делать дико точный монтаж, если ты будешь листать влево-вправо стрелочками обычными, влево-вправо стрелочкой. ты можешь прям uh -huh. до фрейма все вот регулировать, там как хочешь. А, то есть, вот допустим, ты поставила курсор, да, ты точно его подвела, вот именно здесь я хочу отрезать, например. Uh -huh. вот. И выбираешь клип, видишь, красным выбраны разные клипы. Выбираешь клип, который хочешь отрезать, и набираешь комбинацию клавиш команд «обратный слэш». у тебя порезался клип вот прям в этом месте. «Комманд» и «обратный а... слэш», который справа под «делитом». «Там, где ее. У меня нет русских букв, поэтому не могу сказать «ё». Наверное, да. «Ну, слэш» в обратную сторону. «Да. У меня есть <связать> ну, наверное, да. То есть коммент обратный. Я сейчас тебе главные комбинации клавиш говорю, которые тебе самые прям на старте нужны. command обратный флеш это разделить клип. Вот. Mm -hmm. а, вот я его разделил, у меня теперь два клипа. Я могу этот отодвинуть, клип первый, да? Mm -hmm. И между ними что-то другое вставить. Вот. Mm -hmm. Как mm -hmm. я могу длину? О, oh, кстати, да, вот. у меня был такой вопрос. Uh -huh. вот. Как uh, часть вылетать? Да, если ты их вместе оставишь, то ты не заметишь этого, этого разреза. Да, да, я понял. Их в стык у тебя идет. Вот здесь ты можешь их разъединить и между ними ставить картинку. Ну, допустим, ага. давай фотографию вставим. Идем, да. вставим любую фотографию. Ну, вот у меня есть какой-то скриншот. О, смотри, какая прекрасная фотография. Вот мы хотим вставить. Мы точно так же хватаем, смотри. Слушай, а можно еще раз? Вот как ты быстро так вызвал вот этот... Да что, Common Tab, переключение между всеми программами, которые у тебя запущены. А, а ага. Common Tab, я переключился, и угу. длину фотографию на то место, в которое я хочу ее вставить. Но, угу. прикол в том, что фотография у нас имеет длину один фрейм, поэтому да. увеличить, чтобы ее увидеть, видишь, вот она, на этой фотографии. А. Вот. а как ты ее увеличил? А вот, а, ну, просто плюсик. Масштаб, вот масштаб, видишь, вот. Ага. Вот, масштаб я увеличиваю, не, я увеличиваю масштаб таймлинии. Это называется тайм-линия у нас, ага. вот, основная монтажная линия. Вот я увеличиваю, uh -huh. но мне uh -huh. нужно не один фрейм, а несколько. Поэтому я беру за краешек беру и расширяю сейчас, uh -huh. как мне надо. Ну, допустим, uh -huh. монтаж. Вот отсюда мне надо, вот до сюда, да? uh -huh. вот, смотри, смотри, как будет видео проигрываться. Плей, нажимаем на этот самый этот, э, пробел. Uh -huh. Вот, видишь, мы вставили видео. Ага. Причем мы вставили так, что эта картинка легла поверх нижней. Если бы нам нижнюю да. выключить, то мы бы пошли в нижнюю. В этом ага. же курсор поставили. Кстати, вот этот магнитик, он при, при, примагничивает курсор вот ко всяким этим отрез, отрезанным краям. Очень удобно. Вот этот магнитик надо. Uh -huh. чтобы. Вот, поставил сюда курсор, выбрал этот клип и команд табуляцию сделала. Теперь здесь команд tab то есть ты вырезала центральный кусок и делитом его прям удалила. Команд – это вот эта стрелочка, которая как бы в обратную сторону, да? Команд я неправильно сказал, не табуляция, да, Command-обратный слэш, я... а, Command слэш. А, Command-обратный слэш. Да-да-да, оговорился. Вот, тогда мы сейчас, смотри, вот прям взяли и вот так сделали. Теперь мы хотим, чтобы это было плавно. Тогда мы берем, uh -huh. берем и тащим не вот за краешек, смотри, вот здесь, да, вот за краешек я могу тащить клип и увеличивать его длину. Я могу, кстати, обратно вернуть. Потому что то, что я вырезал, оно никуда не делось, оно просто не показывается. Вот я могу обратно вернуть. Соответственно, вот я не за этот краешек берусь, а за верхний, за самый-самый верхний, видишь? И тяну его влево. И это у меня будет плавное снижение этой самой, смотри. Сейчас. А, у меня вот здесь вот мешает. Не там, мы вот здесь хотим, вот у этого клика мы хотим, вот у этого сделать снижение мы ведем влево курсор, и у нас будет плавное затемнение, видишь? А вот если здесь я возьму и потяну направо, то это будет плавное как бы из ниоткуда. ну Получилось, что мы сделали какой-то фрейм, моргнул такой то Слушай, ну да, вот я тебя про переходы как раз спрашивала. Да, да, да. Вот это вот как раз клевый переход, а когда какие-то крутые переходы, мне не нравится. Вот у меня сейчас просто внизу там моргает вот этот вот из полупрозрачности вот отсюда из полупрозрачности. Ага. Я просто сейчас его уберу, чтобы он не мешался нижний клип. Вот. У -у -у. И у вот, вас просто плавный переход, видишь? То есть ты потянул просто за нижнюю? За да, За Закраиваешь. Да? За ага. Здесь также сделаем между этим и этим. Вот. Это мы значит плавно затухаем. А видишь у меня здесь, когда я в левой ага. циферке 0007, да? Да. Yeah. 08, 010. Это количество фреймов, okay. на которых я, ну, которые будут участвовать. Я хочу, чтобы, допустим, одну секунду у меня затухало, да? Тогда я должен uh -huh. до 24 фреймов, вот, 20. Uh -huh. Это одна секунда. Uh -huh. И В сторону я тоже делаю одну секунду. Ну, это обычно полсекунды делают, но я просто тебе показываю. Ага. Uh -huh. 12 фреймов. Вот. Хоп, uh -huh. секунды. И вот теперь у меня, смотри, секунду затухает, секунду появляется новый клик. Все как бы. Проще простого. Mm -hmm. Я тебе сейчас дал, все рассказал про монтаж. Ты двигаешь длину клипа слева-справа, ты делаешь плавное затухание, если нужно, вот с помощью верхнего уголочка, и ты можешь обрезать эти клипы, а, разлинковывать их можешь между собой, если тебе нужно отделить звук от видео, и можешь их в нужном тебе месте обрезать, поставив курсор, выбрав клипы, и Command обратный И нужное удалить. Все. То есть обрезать коммент обратный слэш, это мы тренируем память, называется. Как это забыть? Можно вот на это Забыл ключи, начать. побежал за ключами, память тренировать побежал. С помощью лезвия вот этого, ну это все дополнительные моды, которые ты потом со временем... Да, слушай, тут вот сколько-то, какой-то панель инструментов какая-то совершенно безумная. Это космолет, да, Винчик, понимаешь, там все что угодно можно сделать. Я тебе поэтому и показываю, что тебе все это пока не нужно. Ну я сам тоже редко пользуюсь. Да мне надо просто, просто вот видео собрать в каком-то смотрибельном варианте, чтобы это было интересно смотреть. Вот. Ну, если можно покрасить, давай покрасим. Да, я сейчас тебе расскажу про покрас. Но тебе, в принципе, даже, наверное, две дорожки будут. зачем две дорожки? Ты все на одной монтируешь, да, вот мы сейчас удаляем. Да, я буду все, конечно, на одной, я с ума сойду с двумя. Единственное, где тебе может потребоваться вторая дорожка, если ты хочешь ставить надпись. Она вставляется тоже очень легко. Вот слева у меня есть э, панель, которая называется эффект Library. Вот она вверху включается. Mm -hmm, да, да, я вижу. Ты ее можешь включить, выключить. Я включил ее. И здесь есть такой, значит, в стул, тулбоксах есть э, титлы, ну, то есть тексты. Вот, ты выбираешь. Ну, там есть разные эффекты всякие различные там. Ну, короче, не эффекты там, э, не только эффекты, но ты можешь здесь создать, там, допустим, э, какие-нибудь градиенты там. Тебе все сейчас пока не надо. Тебе нужно выбрать mm -hmm. titles, и текст, вот текст, прям мышкой тащишь сюда. Вот у тебя будет текст, да? А текст он будет, а, сверху будет, да. Вот, это как uh -huh. в фотошопе у тебя, если ты его вниз поставишь, то он тебе, вот я сейчас вообще, видишь, только uh -huh. заменил. Вот, э, текст. Uh -huh. Соответственно, текст ты можешь uh -huh. вот uh -huh. написать, что там, э, что мы там напишем, экскурсия, да? Мы можем uh -huh. выделить, изменить его шрифт, потому что Times, конечно, плохой шрифт. Uh -huh. Я очень люблю Dean Condensed, например, для видео, сейчас мы его выберем. Какой? Dean Condensed, вот, ага. для видео. И я mm -hmm. могу изменить его положение, ну, во-первых, я могу изменить его параметры, как обычно, мы с текстом да, да, да. Ну и главное положение, mm -hmm. то есть мне надо его вниз, поэтому я беру вот эту Position, uh, игры, mm -hmm. и тяну вниз, и вот, и вот поставил сюда. Теперь мне надо, чтобы он плавно появился и плавно исчез, соответственно, я его uh -huh. заполучил. То есть это видео, текстовое видео. Uh -huh. Уголочек тяну сюда, уголочек тяну сюда. Вот мы получили то, что хотели. Сейчас. Mm -hmm. Ну, вот как бы и все. Все, что тебе может пригодиться в ближайшее время. Ну в конце, соответственно, нашего клипа, в самом конце, например. да. Его же надо потом выгрузить. То есть его надо в каком-то формате записать? Я сейчас имею в виду, что мы заканчиваем. Я тебе дал основную информацию по, по вкладке Edit, то есть а, о том, как импортировать клип, как его смонтировать. А дальше я сейчас расскажу про цвет и про деливери. Вот. Ну, в конце можно вот на нет свести, допустим, 3 секунды, да, пускай у нас концепт будет. Плавно, плавно уходить никуда. Все. И, кстати, то же самое, вот. чтобы, звук плавно, чтобы звук плавно уменьшился, то же самое. Берем у звука и вот так вот здесь вот... И вот так вот сворачиваем, как бы уголочек просто. Уголочек сворачиваем, угу. да, а он тебе будет да. там, плавно. и звук тоже будет уходить плавно. Прикольно. Все. Это простейшая штука, она очень сильно пугает всех, что... «Ах, блин, да Винчи, это какой-то космолитик». Нет, мне пока про простейшие штуки, вот я вот это вот все вижу, и мне пока <смех> про простейшие штуки говорить не надо. <смех> э, ну, так, а... если ты сама принцип сам поймешь, uh -huh. то, знаешь, ты, ну, я, я именно это и хочу, да, чтобы ты принцип, знаешь, чтобы ты не тыкалась в ненужную тебе вещи, не тратила время. Сам принцип, uh -huh. пока, ты уже сама будешь, поймешь быстро, там, куда-то кликнешь, если ты принцип понимаешь, что, допустим, ты ты сейчас не запомнил, где это вот увеличение приближения, например, да, любого места, в смысле любого клипа, но ты понимаешь, что есть у тебя инспекторы, там… Я пока запомнила «common slash». Да, да, это главное самое. «common slash» для того, чтобы обрезать, правильно? Да, да, это практически больше ничего не надо для монтажа. Потому что Даже если ты обрезала раздвинула, ты всегда можешь потом обратно его, ну, то есть ты обрезаешь и дергаешь за края, и с помощью этого ты можешь делать все, что угодно, любую последовательность Вот. В принципе, наверное, про закладку edit — это основное все. Все остальное, тебе потребуется, просто там я тебе отдельно расскажу, там, допустим, стабилизацию, как сделать, но это сейчас не нужно тебе пока. Fusion мы пропускаем, потому что это композим, короче, сложный. Он нам не нужен просто, в принципе. Mm -hmm. Вот, переходим к закладке «Color». Вот смотри, давай сейчас все лишнее уберем. Давай. А, вообще все уберем, как будто бы мы только начали работать. Я mm -hmm. буду в, в, в свои видосики. Вот, допустим, я их... А, они у меня уже здесь импортированы. И фотография тоже. Ну, вот я взял, импортировал сюда последовательность. Я ее подвигал, я там что-то с, mm -hmm. с ней обрезал, поставил, допустим, это после этого, это сюда это покороче, ну в общем сделал монтаж какой-то, вот uh -huh. здесь там всякие переходики сделал, все что надо. Теперь uh -huh. мне нужно покрасить. У меня есть три клипа, раз, два, три. Когда я перехожу в форматку uh -huh. Color, я их вижу uh -huh. вот. вот раз, два, три. Все эти три клипа. Uh -huh. Они у нас уже не в виде таймлинии, а в виде просто вот э, тех, как, ну, тех э, картинок, с которыми мы будем работать. Раз, uh -huh. два, три. А, uh -huh. Мы можем увидеть таймлинию, если включим. Где-то здесь есть кнопочка специальная. Так, это клипы вот вверху выключает. Ну, где-то есть кнопка, которая может дополнительно еще включить. Я вот просто не пользуюсь и не помню. А, вот вид. Нет, не вид. Ну, не помню. Ладно. А, вот таймлайн. Вот, видишь. Вверху, рядом с видеополом. Если я нажму, то я кроме клипов еще и буду видеть в очень скомканном виде нашу таймлинию. V1 – это видео, канал 1 вот слева, V2 – второй, И вот наша mm -hmm. Раз, два, 2, 3. Ну, мы их не монтируем здесь, У нас mm -hmm. уже монтируем, поэтому смысла в ней нету в этой, в этой линии. Потому что она нам не нужна здесь. Да, она нужна, просто таймлайн убираем. Вот, допустим, ну и дальше, соответственно, мы работаем. Ты будешь работать с картинками вот такого типа, потому что это лог-файл, который надо расшифровывать, это уже следующий уровень, ну это как мало mm того, -hmm. это лог, а, нет, это не лог, это Apple прорез Но нет, но no лог, <laughs> тем не менее это лог. Ты будешь работать с, с файлами, снятыми, наверное, обычным образом, это файлы... Айфоном, да. айфоном. Это, mm -hmm. это rapi 109 то есть это обычная, ну считай, что просто обычная картинка, которую можно сразу уже обрабатывать, ее не надо никак дополнительно готовить. Вот именно так снят этот, этот шот вот этого, с этим мужиком. Да, RX 709. Mm -hmm. Вот, дальше, дальше, ты делаешь коррекцию так же, как ты делаешь ее для фотографии. Вот у тебя кривая перед тобой, вот ты uh -huh. можешь, что хочешь yeah, сделать. Да, я уже ее увидела, да. да. Вот, но здесь есть инструменты, так, двойной клик убирает, э, здесь есть инструменты, которые м, тебе, конечно, сходу не будут понятно. это гамма гейн, это основные инструменты. Uh -huh. Ну, смысл в том, что лифт — это глубокие тени, гамма — это средние тона, а гейн — это яркие оттенки. Я уже вижу какие-то, я не знаю, круги-то на какие-то. Да, но это, какие это колеса. Wheels. Color wheels — цветовые колеса. У меня, кроме того, я не знаю, сейчас ты увидишь или не увидишь, но у меня они в живом виде есть. То есть железка. Я когда железку кручу, uh -huh. колеса крутятся. Это уже если ты погрузишься в этот процесс, ты в этот Надеюсь, нет. Надеюсь, не до такой степени. Вот. Соответственно, здесь мы можем вот, э, отдельно тени притянить светли. Видишь, я кручу это колесо, вот это вот. то есть здесь есть круговое колесо, а есть еще вот такое а, колесо. А, это, понятно. Это, это колесо только яркостью управляет. Это вот. Про нижнее, перпендикулярное. Вот здесь вот ага. это кинуть все в ноль просто. Вот. Ну, об, вернуть параметрам по умолчанию, чтобы без воздействия. Обнулить. Обнулить. да. Гамма это, соответственно, мы на средний тон воздействуем, а гейн это мы воздействуем на яркие цвета. Но в принципе то же самое все можно сделать кривой. Есть, примерно так. Лифт mm -hmm. это вот здесь. Мы, э, то есть, лифт это примерно. Вот здесь мы воздействуем. Э, гамма примерно. Вот здесь вот воздействуем. И Самый гейм примерно вот здесь, вот здесь, yeah, и, здесь ага. а оффсет это мы воздействуем на все сразу одновременно, то есть как-то как вот, типа типа вот так вот примерно, то есть mm -hmm. сразу. Да. А, вот, тут есть, вот если на точечку нажать, есть дополнительные инструменты, их очень много, колеса бывают двух типов, не парься, вообще. пока не парься, все, что нужно знать, это вот отдельные тени, отдельно средние тонны и отдельно яркости. Я тебе скажу, чтобы... Большинство как бы, коррекций чаще всего этим и заканчиваются таких базовых. А, что нам еще есть потребуется? Смотри, вот здесь явно зеленая картинка. Я хочу баланс белого да, от, от, от, поправить. Да. Зелень убрать. У вот, угу. вот здесь внизу, в самом низу, есть угу. кнопочка 2. Это вторая закладка. То есть на одной панельке не уместились инструменты, поэтому можно перейти во вторую. Угу. Температура. <связывая> я ее хватаю, веду влево. Вот она у меня, видишь, я убираю. Ну, я убираю сейчас желтую. А, ага. Вот. Я хочу зеленую убрать. Значит, тинт надо мне подергать, скорее всего, в другую сторону. Вот в ага. этом. Ну, в принципе. Ну, судисно. Да, сутисно. На самом деле, ясна. в данном случае нужно и то, и то подвинуть. И тинт, и то самое. Ага. Чтобы посмотреть, как было, как стало, нажимаешь Command D. Запиши для себе для себя, источник. Для себя, для себя. Если меня еще. Я тебе, ладно, я тебе, я тебе пришлю в телеграм. У меня есть ручка, но нет бумажки. Ну, короче, Команд. Вот. У тебя, видишь, вот здесь вот это называется нода. Вот это вот то, что я сейчас делаю. Она у тебя как бы, ты работаешь в таком состоянии, а если нажимаешь Command D, она у тебя выключается. просто. То есть это воздействие, оно не применяется. Этих нод может быть много. То есть я, допустим, в этой ноде я баланс белого прибрал. Вот, я могу создать новую ноду правой кнопкой мыши. Нажимаешь «Add node», добавить ноду и просто обычную ноду. В этой ноде я могу там, не знаю, кривые подвигать, да, то есть разделить могу. Это, это как, получается как слой? Нет, не как слой. Это последовательность. Именно последовательность. А, а потому что Почему это последовательность? Потому что слои — это вообще отдельная тема. Сейчас... А, посл... а последовательно. Что же такое-то? Слои для слоев есть... То есть эти ноды, они могут быть параллельными, понимаешь? Я могу создать вот здесь вот еще одну ноду, вот здесь вот, и направить сигнал на нее, а потом его смикшировать с помощью микшера справа. То есть это уже такой, ну вот, допустим, лейер-миксер, вот. Как ты вызвал этот инструмент? Правой кнопкой мыши, Правой кнопкой мыши. Да, добавить ноду. ноду То есть бы... ты, вошел в это, ты вошел в это поле и нажал правую кнопку да, мыши. Да, да, вот на, прав... на этом поле, которое называется да. структура нод, называется. Вот, вот ага. здесь включается и выключается вот это вот поле, ну этот, этот блок интерфейса. А, вот нод. Угу. Да, ноды, ноды. Я, но... Я могу нажать правую кнопку и могу добавить несколько типов нод. Корректор – это цветокоррекция, обычная нода. Вот. Mm -hmm. бывает, бывает несколько других типов нод, но одна из них это э, Layer миксер То есть это нода, вот сейчас вот, вот такая нода для того, чтобы микшировать сигнал. То есть я, например, могу э, сейчас я подвину, я, например, могу, у меня было входящее изображение, я его разделил на две ноды, а потом mm -hmm. я его сейчас э, смекшировал помощью этого миксера. Пипец вообще. Да. Вот так вот. Ну, то есть, я это к чему говорю? Ой, неправильно. Вот так вот. И вот в этом случае, ну, точнее, точнее, вот так вот. Боже, как сложно. Не-не, ага. не сложно. А, не это не фотошоп. Это не фотошоп, это гораздо круче. Я Слушай, я даже согрелась, Фаш. Ты просто спросила про слои, Поэтому я uh пояснил, -huh. что вот в этом случае вот, вот эти две ноды, вот это и вот это, вот эти вот две, в этом случае это будет, э, к ним можно относиться как к слоям. Но uh -huh. они возникают, эти слои, после, вот, то есть на этапе обработки, которая следует после этого. Эта обработка применяется ко всему изображению, а потом мы добавляем две обработки, которые между собой смешиваем определенным образом. И вот здесь э, то, что внизу, то, то главнее. Как, как будто бы в фотошопе вверху. Вот так вот так устроен Давинча. В общем, сейчас пока не парься этими нодами. Вот ты открыл, у тебя по умолчанию уже есть одна нода, и ты можешь сделать основную коррекцию. Ну, обычно что там, светлее, темнее, баланс белого. Дальше я предлагаю на этом этапе не грузить. В принципе, конечно, да, понятно, что грамотная коррекция крутая. Голливудская, это значит, мы должны добавить ноту Дехансера, собственно говоря, его вот здесь. Знаешь, уже... ты мне пришлешь еще ссылку, я уже Дехансера скачаю. Потом попробуешь. Я тебе предлагаю пока без Дехансера. Тебе сейчас нужно освоить основное, а потом. Нет, я имею в виду вообще. У меня просто он на другом компьютере стоит, а вот на этом у меня нет Дехансера. Ты про дисктоп говоришь, но ну, я тебе пришлю ссылку, да, но мы его не поддерживаем да. давно уже. Но тем не менее он там как-то работает. То есть, мы закончили цветокоррекцию для этого клипа. Взяли другой. Mm -hmm. Вот у него вот цветокоррекция. Мы можем скопировать отсюда эту обработку. Ctrl-C нажать. Прийти сюда, нажать Ctrl-V. У нас вот она скопировалась. Ну, просто она применилась мало малоконтрастной она применилась к следующему клипу, правильно? Да, да. Или, допустим, мы здесь вот взяли Ctrl-C, ну, или там правой кнопкой мыши. А, нет, тут такого нет. Ну, просто Ctrl-C нажимаешь, Ctrl-C с Command-C, Command а Command переходишь в следующий клип, нажимаешь Command-V, и опять-таки это обработка применилась. Но здесь не очень хорошо видно, давай мы сейчас, чтобы было видно хорошо. Это применится именно обработка. Вот эта нода, вот что мы в ней с тобой сделаем, да. вот мы в ней с тобой баланс полу да. поправим, давай сильнее поправим, чтобы было больше видно. И допустим, ну, в общем, мы, как мы сделали цветокоррекцию, потом да, на вот, нее надо нажать Command-C. Посветлее сделаем, чтобы было яркое да. Вот мы, вот у нас было command D, вот стало. Вот мы такую обработку хотим применить к, след, ну, к следующему следующем клипу. Клип. Мы выбираем эту ноду, нажимаем да. Command-C, то есть мы копируем в, буф, в буфер да. обработку. Даже не обработка, а ноду мы копируем фактически. Да. Следующую. Тут уже может быть несколько нод у нас, да? Вот. Мы выбираем нужную. Надо, надо в нее ткнуть. Ну, в Нажать Command-V. И Command-V, да. Все, эта обработка применилась. Угу. тут есть много всего то есть там можно на самом деле сравнивать их между собой да, то есть вот э, такими вот инструментами но я сейчас просто тебе не рассказываю, что это такое то есть ты можешь визуально я запутаюсь просто, да. Да, ты можешь визуально как бы сравнивать разные шоты один к другому сводить но это тебе пока не нужно угу. все, вот я сделаю обработку то есть обработка бывает с помощью стандартных вот инструментов, которые уже у тебя есть, и дополнительные справа, вот OpenFX называется, это библиотека дополнительных инструментов. Там есть все что угодно, блюры, всякие трансформации, генераторы цвета, там шумодавы, все что короче, есть там. Uh -huh. вот, э Но это надо понимать, просто что тебе надо, и уже потом искать. Просто в DaVinci, а DaVinci уже поставляет кучу своих OFX плагинов. Они уже То просто... есть вот, вначале бы просто разобраться с технически. Да, как да, да, да, да. как засунуть я... отдельно взятые какие-то файлы, сделать из них нечто цельное и Давай. потом выгрузить в каком-то да. формате, чтобы это было вот, ну, вот большое видео. Сейчас перейдем в delivered, и поэтому уже последний этап. То есть у нас э, edit – это импорт и монтаж, это цветокоррекция, да. и в мы пропускаем, это со звуком работать нам не надо. Ну, то есть ты со звуком можешь работать запросто и здесь, вот, в, в том объеме, который тебе нужен. Uh -huh. вот. А если там какая-то более сложная работа, там, это тебе пока не надо со звуком. Пропускаем и идем в delivery. То есть твои закладки три. Edit – это импорт и монтаж, uh -huh. color – это цветокоррекция, и delivery – это, собственно говоря, экспорт. Вот, а такое? если ты подкладываешь какую-то музыку из библиотеки, то есть это тоже можно, да? И вот, сюда вот, вот, где идет, у тебя весь монтаж. И звук, и видео, все здесь идет. Основной mm -hmm. монтаж. У тебя есть uh, mp3-файл какой-нибудь. У меня просто нет под рукой mp3. А, uh -huh. сейчас, сейчас найду, наверное. Сейчас. Uh, давай, десктоп. <coughs> вот, у меня, видишь, есть файл mp3. Я его беру mm -hmm. и тяну в нашу библиотеку. Mm -hmm. И уже отсюда я ставлю его дополнительной дорожкой. Вот. Mm -hmm. Соответственно, он начинает играть. Я, допустим, сделал плавный вход, mm -hmm. um, нарастает. И потом плавный спад, то же самое в конце. Вот. Uh -hmm. Ну, там это долго будет, ну, смыслопонятие. Mm -hmm. Oh. <звёздный> Все, до нуля как бы снизился. Mm -hmm. а -а -а с видео играет сверху, там текст мы еще хотели поставить, да? Вот. Mm -hmm. То есть ты здесь сделала весь нужный монтаж, подложила звуковую дорожку, сделала надпись. Надпись ты здесь, напомню тебе, mm -hmm. сместить а -а, позицию его, вот, допустим, по игреку вот, вниз. Mm -hmm. Вот, сделала эту коррекцию, пробежалась, согласовала клипы, сделала там, что надо посветлить, что надо потемнее, перешла в деливери, и ты видишь, что ты будешь экспортировать. Вот эта вот таймлиния внизу, это что ты будешь экспортировать. Да, я чуть увеличу. Но не так, mm -hmm. Вот, она повторяется. Это все примерно то же самое, что mm -hmm. было до этого, немножко в разных видах. А, здесь самое главное, это вот верхняя полосочка белая, вот это вот, это область mm -hmm. вот это вот полосочка задает, задает область, которую ты будешь экспортировать. У тебя может mm -hmm. быть э, много разных здесь клипов, ты, ты вот только кусочек хочешь, да? Mm -hmm. ты хочешь вот отсюда и вот до сюда. Тогда ты должна просто привести вот отсюда, я хочу, mm -hmm. и вот отсюда, вот и все. У тебя только этот кусочек экспортируется. Uh -huh. По умолчанию у тебя все видео. То есть как uh -huh. будет? Вот отсюда и вот до сюда. Вот это по умолчанию стоит. Ты просто визуально смотришь, что ты экспортируешь весь объем. Uh -huh. Задаешь имя файла, ты можешь воспользоваться готовыми настройками. Вот YouTube нажать и все. Например, а да? если просто на рабочий стол? Нет, YouTube, это ты не в YouTube, а для YouTube. То есть параметры будут такие, которые оптимальны для YouTube. Ну, у меня там в YouTube вообще даже нет никакого ни канала, ничего. То есть, это если я что-то буду показывать, то в Facebook. или. Ну, а это пара... ну, для YouTube это считаешь, что для интернета, ну, грубо говоря. А, ты, а, да, понятно. Да, если ты нажимаешь YouTube, ага. тебе остается только имя файла забить. И, ой, ага. экскурсия. И куда он будет сохранен? Вот на рабочий стол, да, я выбираю. А, ага. Все. И, дальше тебе, там есть просто очень много параметров, которые тебе не особо нужны. Просто оставляй mm -hmm. как есть. Нажимаешь кнопочку End to Render Queue. Это значит? А, это будет экспортировать со звуком вместе. Все вместе. Все, здесь есть, то есть все итоговое видео. Если ты хочешь без звука, то ты вот нажмешь эту дорожку внизу, букву «ПМ», и у тебя без звука экспортируется. А, но это как бы редкий случай обычно со звуком. Ну да, потому что звук обычно важен. Да, да. Вот, смотри, ты здесь вот, допустим, выделила вот с этими параметрами и пар... создала задание, вот справа задание у тебя Нажимаешь Start Render и ждешь. Вот 1%, 2%, 3%. То есть все, все наши с тобой монтажи, все наши с тобой цветокоррекции. Mm -hmm. Вот он сейчас уже тщательно пересчитывает в итоговое видео в качественное. Титл mm -hmm. там появился у нас с тобой, там только что моргнул. Вот. И на рабочем столе сейчас появится этот файл. Но почему это так сделано? Потому что ты как бы работаешь с видео как с проектом. Вот, uh -huh, сейчас uh -huh, вот, он, uh -huh. наш файл на рабочем столе, где он у нас. Вот это uh -huh. называется. Вот он этот файл. Uh -huh. Итоговый. Uh -huh. Вот, например, здесь я бы стабилизацию вот. сделал, я уже вижу, да, там в этом файле. Ну, я не вижу. Пока. А ты не видишь? А стабилизацию зачем? Нет, я не поняла, зачем стабилизация? А, ну, там камера двигается так вот чуть-чуть она -чуть влево-вправо, видишь. Короче, вот можно... вот я, сегодня, я сегодня вот так вот в спортзале занималась. Можно просто более плавно это сделать. Вот. Почему тут так сделано, что ты можешь это сделать? То есть, почему лишнее действие? Почему вот здесь вот слева, да, сразу не uh -huh. было в Потому что ты можешь создать много разных заданий на экспорт. Допустим, ты берешь и говоришь: а я теперь хочу тот же самый файл, только в разрешении вот не таком большом, да, не в Full HD, а поменьше там. Выбираешь малень более маленькое разрешение. Но ты при этом не. А, у тебя сохраняется первое твое задание. Ты добавляешь mm -hmm. новое задание. Видишь, у тебя а. То есть у тебя первое было в полном. оно будет просто одно и то же видео, просто в разных. В разных как сказать размер, да? Он ну, может разные форматы, ты можешь кучу разных параметров менять, можешь там менять коды. ну тебе это все не парься вообще. Ты скорее всего будешь работать с одним рендером. Я просто тебе объясняю, почему тут два. Вот. Mm -hmm. Когда работаешь с проектом, у тебя там, понимаешь, есть промежуточные рендеры. Допустим, ты отсматриваешь итоговый, у тебя просто обработка может быть очень тяжелая и у тебя может не проигрывать э, до mm -hmm. в кратчайшее времени, А тебе нужно, нужно mm -hmm. посмотреть, что получается. Ты кусочек маленький выделил. Сделал лэкс mm -hmm. mm -hmm. в плеере. вот и ты в процессе работы много раз делаешь этого кусочка, и чтобы каждый раз не настраивать, ты... ты просто mm -hmm. выбираешь нужно тебе рендер, старт рендер и все. Mm -hmm. вот. А вот в реальной жизни вот так вот будет скорее всего один только рендер. Mm -hmm. Ну я тебе я, я как бы сейчас предлагаю не, не погружаться в подробности всех этих форматов, тебе будет достаточно просто выбрать YouTube YouTube, uh, да, да, и. Имя, имя файла и так далее. Имя файла и это да, Ну, то есть мы представляем, что у нас все не было никакого редак. Это рендер, и старт рендер. Все как бы. Uh -huh. Вот, я, я сейчас его остановил. Я считаю, что это оптимальная информация для того, чтобы стартовать. А дальше уже можно усложнять, если будет необходимо. Но вот то, что сейчас тебе объясню, тебе точно позволит полностью отказаться от файлового ката. Ну, для твоей задачи. Слушай, я в Final Cut плаваю, на самом деле, потому что у меня там очень много каких-то нелогичных, неинтуитивных каких-то вещей, которые я не могу никак понять. На мой взгляд, Final кат намного менее удобен, чем Da Vinci. Тут исторически... Давай я сейчас прекращу шарить экран и просто пару слов. Слушай, давай я просто... Ты знаешь, что сделаю? Давай я... Я, значит, я запомнила, что отрезать это команд обратный слэш. Правильно? Да. Да. да. D это включить-выключить цвет. Comment D. Comment D включить, выключить цвет. Ну, команд V, Command C. Это... Ну, да, это копировать в обработку, да. Да. Ну, это да. Значит, тебе пока mm -hmm. больше не нужно. Просто смотри, тут, э, ну, для общего понимания, исторически, ага. э, исторически Ковинчи, это вообще была система только для цветокоррекции. Только. У нее не ага. было ни звука, ни монтажа, это все было, ну, как бы, это, ну да, там, сколько... да, там столько колесиков всяких разных да. вот было. Она существует э, с 1980 -го года, э, она несколько раз модифицировалась, э, потом ее купил э, компания Blackmagic Design, и как бы, в программном виде стали выпускать. И mm -hmm. э, очень долго не было вот этих всех э, закладок edit, ну, для монтажа, в общем, не было закладок. Были закладки только для цветокоррекции. А mm -hmm. недавно они добавили монтажку. Ну, потому что, блин, зачем человек сидит в Final Cutie, а потом переходить до Винчи, да, когда можно все сделать до Винчи. Но mm -hmm. традиционно это было недавно добавлено. Может быть, года два назад, наверное, эти вот мон монтажные инструменты. Mm -hmm. Народ традиционно считает, что типа, Da Vinci это не для монтажа, это только для цветокоррекции. Монтаж может, мы там, в Final Cutе, в премьере сделаем, еще где-то. Но на самом деле просто это консервативное такое мышление. То есть, в принципе, Давинчи Винчи намного удобнее монтаж, чем, ну, по крайней мере, в сто процентов. уже 100%. Намного проще, и я не знаю вообще, зачем нужно куда-то идти. Я считаю, что Давинчи Но... убьет вообще. Я... Раз... Знаешь, как это? Мы будем пробовать. Да, да. Слушай, давай, самое лучшее, я думаю, будет, я сейчас запишу это видео, ну, оно записывается, да, я его сейчас выложу просто, и ты сможешь посмотреть, и наши смогут посмотреть, ну, и вообще там, кто хочет посмотреть, может, и... У тебя а где пласы? ты его положишь? На YouTube, например, положу. А ссылку дашь? Да, да, ссылку дашь. Ты, а. ты же не против, если твое, твое прекрасное лицо появится на Ютубе? хорошо. Слушай, тут правда темень такая. Неважно. Я думаю, что мне как раз даже самому интересно, насколько вот такое объяснение на, на пальцах, да, для совсем-совсем вот начинающих а может быть полезно. Если, если как бы людям понравится и скажут, что действительно полезно, я, может быть, потом еще отдельно э, просто, усокращенный ну, вариант запишу, как да? урок какой-то, да, выложу, может, потом. Uh -huh. Вот, ну все, тогда, тогда значит, э, давай сделаем так, Ты сейчас, я сейчас тебе пришлю ссылку в течение... Э, ну, ну не, не торопись. Да, да. Ты... Я сейчас сама вас сначала попробую, что-нибудь туда выгружу. И попробуй сама, ты, как бы, понятно, что что-то забудешь. И к, к тому моменту, как ты зах захочешь вспомнить, как раз уже будет видео, и ты сможешь пролистать. Да. Все, давай, договорились тогда. Рад был тебя давай, видеть. Шоке, спасибо тебе, пожалуйста. Я не знаю, что ага. мне самое интересное. Я вот фанат, на самом деле, до да Винчи, и... Видишь, пока считаю. Я не считаю себя профи, просто я чего боюсь руки делать, да? Потому что для профи а -а -а. я объясняю это. Не, будет... ну да, прям начнут еще камнями кидаться, что ты вот такой еще сам не знаешь. А тут давай еще всех учить? я знаю, на самом деле я знаю, но я объясняю э, очень простым языком, я дико все упрощаю. Мне, мне так и надо, а по мне, знаешь, по мне еще кто-нибудь что-то рядом сел, я бы вот это все туда складывала, мне бы еще показывали, вот делай то и делай это. Мне кажется, через час ты уже сможешь сделать сама прекрасно. Вот это, с точки зрения профессионала, я как бы могу объяснить на, на глубоком уровне, да, какие-то уроки делать, но это тогда будет непонятно тебе. А задача конкретного вот, этого объяснения, этой экскурсии, именно. Мне, мне это нужно как раз для ввести в курс <служдая> дела начинающих. <служдая> <смех> для такого, вот для такого. Какайфон. Удивительно. В общем, для <служдая> меня. Хочешь я, тебе покажу, хочешь, я покажу наш наш камин. Что тебе видно, не знаю. Я, Смотрю, что, у что, у закончим, нас... Давай закончим запись тогда, вот, чтобы... Давай, давай. Да, да. давай, выключай. А?